Лево всем, друзья. Опять выходное, опять я на рыбалке. Приехал на один из водоемов Краснодарского края. Степной водоем. Наши стандартные степные речки. Буквально в 15 километров от Краснодара попробовать половить карасика. Наконец-то у нас наступает весна. но вот сегодняшнего дня усиление ветра. Сегодня днем обещают метров до 18. Но мы тут в камышиках, в кустиках, в низинке. И надеюсь рыбалочка получится. Выбрали так, что ветер нам дул слегка в спину. Поэтому надеемся, все получится. Я сегодня с поплавочной удочкой. В связи с тем, что разлив далеко достать не могу. Получится прямо на краешке камыша. Глубина где-то сантиметров 80. Но ну, надеюсь карасик уже сюда подходит. И буду надеяться, что поймаю. Поехали, друзья! Ну что, друзья, начинаю замес. Приехал я со своим товарищем Александром Шугаевым. Он сидит недалеко от меня с Фидером и уже вовсю ловит. Клюет небольшой карасик и подлещик. Рыбка у него клюет. Он замешался на чистом составе. Чистая черная прикормка, черный лещ. Я буду ловить на удочку и буду ловить тут разлив. Тут небольшой разлив. Поэтому сижу далеко и буду ловить, получается, у самой кромки камыша. Глубина сантиметра восемьдесят всего. По этой причине все равно и пока еще буду мешаться с грунтом. Чтобы темное дно, миляк, и рыба не боялась за корма. Для начала черная прикормочка у меня вот такая. Мелкая, мелкий помолк, черная. Такой легкий запах шоколада. Буквально чуть-чуть нее водички. Это же много налил, но ну ничего. И еще добавим. Сначала замешиваю прикормку. Мы ее мочим. Все, она с влагой сейчас начнет подсыхать. Но мне нужно, чтобы она начала раскрываться, чтобы она начала брать влагу. Теперь грунт. Также водичку Добавлять воду в грунт нужно очень аккуратно, иначе он быстро начинает комковаться. Расеивать я не буду, я ловлю. За корм буду делать шарами, поэтому тут особых проблем нету. Большие куски такие можно брать. Там ничего страшного. Закормлю сразу, кину 3-4 шара, а потом. Во время рыбалки буду маленькие с грецкие орех шарики подкидывать. Высыпаем. И все этот набро перемешиваем. Шары сделаю более мокрые, чтобы они дольше лежали, дольше растворялись. Все. Вот такая. У тебя как у меня получилось грязная. Сейчас она минут 15 постоит, еще водички добавлю, буду лепить шары и закармливать точку. Мне периодически говорят, вот ты вечно грязный, да, ребята, потому что я регулярно ловлю вот в таких условиях. Я не парюсь, сажусь там, где есть, там, где есть возможность Поэтому приходится быть грязным. Потому что не вымозиться здесь просто физически невозможно, друзья. Ну что, друзья, люблю шары. Часть прикормки закидываю сразу. И оставляю для подкидывания подкорма дополнительного. Вот такие шарики. Вот такие. И пошел в точку ловли. Все, оставил прикормку. Для подкорма буду подкидывать маленькими шариками. Но с этими подбросами надо быть аккуратным. Бывает они работают вот так, а бывает отпугивают рыбу. Поэтому все буду пробовать и смотреть. Нужны и нужны. Пока я тут развлекаюсь с прикормок совсем. Саня уже ловит, у него уже опарыши заканчиваются. Но поймал две рыбки. Он магиот. Профи, что с него взять? Судя по Сашиному опыту, нужно сразу ставить нормальный крючок и не мелочиться. Что мы сейчас сделаем. Поплавочная поводочница. Поводки у меня здесь по 15 сантиметров длиной. Ну, начну с 12 на 0,1. А дальше буду посмотреть. Начну 12 крючок, 0,1 поводок. Длина поводка 15 сантиметров. Все поводки одной длины. Поэтому, если происходит обрыв или смена крючка, то глубина у меня не теряется. Ну что? Как обычно, друг, товарищ, краснопарик, настает твое время, друг. Так что, контракт наш продолжается. Пробуем, друзья, поехали. сюда иди сюда ребята есть рыбка карасик есть он тут есть и он клюет друзья отлично второй заброс и рыбка вот такой красавчик ребята карасик степных водоемов краснодарского края вот вот он друзья красивый Значит, на данный момент снасть я грузил так, что дна касается только крючок, и поэтому его чуть-чуть тянет. Если будет необходимость, я положу крючок на дно, если надо, и дробинки положу. Ну, сейчас посмотрим, что нужно рыбке. От этого будет и зависеть, как я буду дальше регулировать глубину. Главное рыба, ее желание. Оп-оп-оп-оп-оп. А это кто у нас? Подлещик. Сопливчик, друзья. Вот такой. Сопливчик. Как у меня в детстве их называли вот этот размер пивным. Мы с друзьями наловим. Вот такого мелкого подлещика На карасуне у нас в городе, на озере. Пойдем домой, сядем, по тарелку возьмем мелкого, соленого и сидим, трескаем. Смотрим какое-нибудь кино. И вместо семечек. Офигетельно было. школьные времена. Выбирали место исключительно с таким условием, чтобы ветер был в спину. Поэтому сели, где смогли, чтобы ветер был в спину, не боковой, чтобы удобно и комфортно ловить. Сегодня обещали сильный ветер, и мы решили немножко похитрить. Очень грязно, правда, сижу на каком-то бугорке, подходить, чтобы сесть на это место, ну, чтобы пройти через грязь. Ну ничего. Если не вставай, то нормально. Иди сюда, иди сюда. То это у нас густерка, что ли? Да, махонькая густерочка. Да? Оп-оп-оп-оп-оп, есть карасик. Есть. Давай, давай, давай. Друзья, сейчас Саша ставил эксперимент на фидер. У него шли поклевки. Стоял поводок 0,1. Он решил увеличить размер поводка. Поставил 0,14. За 20 минут ни, одного, ни одной поклевки. Словил на 0.1, поставил поводок 0.14 Ни одной поклевки за 20 минут Куча перезабросов Тишина Только сейчас поставил обратно 0.1 поводок Сразу пошли поклевки Фокус-мокус, холодная вода, друзья Рыба еще пассивная Казалось бы, небольшая разница в поводке На фидере На удочке будет то же самое И между поклевкой на каждом забросе И полным отсутствием поклевки Давит, друзья! Как он давит! Вот он, красавчик! Давай. Очередной красивый карасик! Да, ребятки, все, вода прогревается, рыбка пошла на миляк. Значит, вот такой красавчик. Друзья, сейчас многие будут делать огромную ошибку, искать рыбу где-то вдалеке. На донки, на фидеры, на удочки. забрасывать как можно дальше. Это будет самая главная ошибка. Значит, Что происходит? За зиму было скушено на глубине, там где стояла рыба, на ямах, все что можно. Рыба массово там собиралась и скушала. А так как холодная вода, то там ничего и не растет то есть рыба кушала те запасы которые там накопились за лето с подъемом температуры и прогревом воды на меляке начинает оживать живность шучки паучки насекомые все это начинает оживать вылазит из дна с ила. плюс температура воды здесь повыше получается прямо на меляке вот я ловлю глубина в районе 80 сантиметров и рыба есть, и подлечики, карась гусера, все здесь собралось кидаю сразу за камыш опа, вот он, вот, пожалуйста поклевочка, иди сюда, иди ох, как он бьется ай, класс о, вышел аж здесь уже, под ногами и вот вся рыбка пошла с пустых ям с пустых глубин сюда кушать появились первые ничатые водоросли появились жучки паучки другая растительность начинает проклевываться плюс тут теплее водичка и вот вся рыба выходит сюда и на данный момент практически даже жары она будет на меляке тоже сазан будет на меляке вот где-то еще недельки через две можно начинать уже активно ловить карпа. Он-то уже клюет, можно найти. Но он уже будет очень активный. И он весь будет активный на меляке. Поэтому, ребята, не делайте эту глупую ошибку. Не надо бросать куда-то. Вот показываю пример, как я ловлю. вот На камере вы увидите, куда я забрасываю. Я буквально забрасываю в метре от камыша. А, сход. И клюют вот такие шикарные караси. Вот у меня на данный момент, друзья, глубина. Вот поводок примерно 5 сантиметров лежит на дне и вот так огружен. Вот сантиметров 80 получается глубина. Ребята, пожалуйста. И рыба есть, она клюет. Правильный закорм, тонкая оснастка и пожалуйста. Все великолепно. Ой, красавец. Ой, красавец. О, контуженный видели хвост какой. Буквой С. Или чего? Буквой Г. Поведенный. карася там валом, офигеть какой он, ведь как он в камыши прям прет ой, какой красиво, а? все, начал нормальненький вроде подходить, не худой какой красавец друзья, просто шикарный вот такой красивый, друзья смотрите, а, ой, плавнички подними грунт рулит, друзья рулит у Саши хуже. У него началось хорошо. Он чистая прикормка. Вроде подошла. Пошли первые поклевки. А вот он все хуже, хуже, хуже, хуже. Рыба стала насыщаться его прикормкой. И все. Сейчас он ходит, собирает по крантовкам грунт. Ну что, друзья, рыбку подловил. Вот такой улов. Отличный. Дождик нас согнал. Великолепно половил. Карась ловится. Он вышел. Грунт рулит. Простой пример. Как я уже рассказывал. Сегодня Саша ловил фидером. Я сразу намах. Он начал с чистой прикормки. Я сразу с грунтом. В итоге. Сначала у Саши рыба зашла. И очень быстро закончилась. В итоге Саня пошел собирать грунт. Насобирал грунта. И тоже подловил. Поменьше чем я. Но рыбку поймал. Так что ребята. Пока вода холодная, грунт рулит по карасю. Это лучше. До новых встреч.